Рыночная цена 950 тысяч рублей. Цена покупки 703 тысячи рублей. Дисконт 26%. Экономия 247 тысяч рублей. Хорошее вложение в свою недвижимость или сдачу в аренду. Второй объект ⁇ нежилое здание общей площадью 196 квадратных метров в Свердловской области. Рыночная цена 4,5 миллиона рублей. Цена покупки 2 миллиона 700 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 1 миллион 800 тысяч рублей. Хорошее приобретение для собственного бизнеса. Наш третий лот на сегодня. Двухкомнатная квартира общей площадью 52 квадратных метра в Кемеровской области. Рыночная цена 1 миллион рублей. Цена покупки 640 тысяч. Дисконт 36%. Экономия 360 тысяч рублей. Замечательное место для личного проживания или перепродажи. Объект под номером 4. Трехкомнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров в Омской области. Рыночная цена 600 тысяч рублей. Цена покупки 330 тысяч рублей. Дисконт 45%. Экономия 270 тысяч рублей. Выгодный вариант для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. И замыкает наш топ двухкомнатная квартира, общая площадь 56 квадратных метров в Кемеровской области. Рыночная цена 1,5 миллиона рублей. Цена покупки 900 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 600 тысяч рублей